Как только человек понял свое предназначение, да, он с этим одновременно должен понять, что вот это на первом месте. Вот если я, я специально беру не свое, то а абстрактное. Если я художник, то для меня рисовать картины это самое главное. Да? Я не могу бросить рисовать картины, потому что мне за них не платят денег. Я буду жить в проголодь, да, но я буду рисовать. Это мое предназначение. Да? Я не могу. Соответственно, бросить рисовать картины и пойти, соответственно, там стирать пеленки ребенку, потому что он нуждается. Значит, там, не знаю, от ситуации надо разбираться, жена, мать, дочь, там, сестра и прочее, но мое предназначение, то есть на первом месте я пишу картины. Все, да. То есть когда ты нашел предназначение, оно для тебя на первом месте. Все остальное, на втором, третьем, пятом. Там уже каждый человек расставляет, я не дам никому советов. Это вот абстрактные примеры. Да? Каждый расставляет сам. Надо смотреть всю совокупную жизнь. Но предназначение, опять первое. Второе, ты должен туда вкладывать максимум сил. Не может быть такого, что вот я рисую как, Ой, что-то я устал уже. Пять. 5... Ой, что-то я устал. Пойду, я посплю. Да. Встал. Вроде я художник. Ой, ну что-то нет. Как какой-то известный писал на Да, не дня без строчки. Да? Почему? Потому что предназначение, если даже у человека если даже есть талант, а предназначение может быть и без таланта, да, иначе бы все были великими. Но я должен понимать, что в него надо вкладывать силы и труд. И если я силы и труд не вкладываю, а просто нашел и жду, что вот мы с ним, с этим предназначением будем, хо, да, то ничего не получится. Силы и труд. И опять же, по максимуму, да? по максимуму. Любое дело, никто не удивляется, когда пишу, вот человек начал стартап, по а бизнесу туда-сюда, там они сутками что-то делали, ночами не спали. Нормально. Да? Когда человек занимается чем-то другим, он почему-то, вот, ну, к примеру, есть у нас много йогов, которые думают, что вот они могут этим заниматься, так вот особо не напрягаясь. Да? Естественно, никакого успеха ни в практике, ни в преподавании почвич они не достигнут. То когда человек вкладывается туда полностью, у него есть на это шанс. Не гарантия, опять же, но есть шанс. Поэтому первое правило, это, соответственно, когда ты нашел, ты поставил это на первое место. Второе, ты туда вкладываешь максимум сил. Да? И третье правило, ты понимаешь, что любой путь, да, он не будет обязательно вот таким гладким погиперволе. Возьмем любую историю известной нам людей, опять же, не из йоги, из бизнеса, там, посмотреть кино Стив Джобс, да, там посмотреть кино еще про кого-то почти людей, это было всегда вот так. Поэтому третье правило, если человек выбрал предназначение вкладывать все силы, не отчаиваться. В тот момент, когда у тебя все порушилось, да, когда там Джобс выгнали из его собственной компании и прочее, ты должен не отчаиваться, а понимать, что ты двигаешься дальше. Да. То есть ты не пытаешься найти место теплее, поменять, начнет торговать там пончиками, потому что ты понимаешь, что ты выбрал, вкладываешь все силы, вот в этот момент ты упал, не сложилось. Значит, поднялся и пошел дальше. То есть не отчаивается, обязательно идти дальше. В общем-то, это все. То есть вот в эти три правила все укладывается. Если человек это постоянно делает, то, соответственно, все будет. Ну и четвертое правило уже касается, опять же, йоги, это самоосознание. Никакой стиль, никакая практика. Это самость ты постоянно не пытаешься. Это осознать а просто пытаешься взять какую-то технику и тупо ее делать долбать да? вот у нас есть в рамках нашего стиля там термин какой-то, -ко» долбать о штангу да если человек просто долбает никакого успеха не будет да потому что он не пытается осознать что он делает раскопать истоки там смысл того что он делает нюансы вопрос вот долбает думает, вот лбом прошибу ну ничего не получится и также в любом деле если ты рисуешь картины ты должен с вдохновением с талантом смотреть со стороны то все там стирать заново то есть понимать что ты все равно ученик с точки зрения высшего, то есть она ученика не сам. если ты думаешь, что ты уже великий мастер, тебе говорят, что-то вот не так ты нарисовал. ты сам лишь не так говоришь, ну а ладно, отстаньте, я все равно великий мастер. Да? Все. Да? То есть три правила мы поняли. Да, ну а четвертое, осознание тоже как бы такое, надстроечка небольшая. Вот. И, соответственно, в этом плане успех он для всех открыт. То есть любой человек может стать успешным, ему главное найти свою область, а дальше вот так с ней работать. Многие люди. Они пытаются лавировать вот еще с момента там, вот с детства, с отрочества. Они пытаются найти, где больше заплатят денег, где удобно. То есть они пытаются найти успех не в выполнении предназначения, они пытаются сделать успех в создании какой-то вот карьеры, так называемой, которая опять же заключается в том, чтобы мне двигаться по служебной лестнице и иметь положение зарабатывать денег. Ни к чему это не ведет абсолютно. Я не знаю ни одного человека в этом плане, то есть если это не предназначение успешного. Я наоборот знаю кучу людей, которые добрались до какого-то уровня, и поняли, что это тупик. И не знают теперь, что делать. Да? Вот человек работал в банке, кучу заканчивал всяких там курсов, курсов, курсов, курсов, специалистов, он с горой, так сказать, до... выгнали его из его банка по сокращению. Он не может найти себе работу. Потому что у него высокая квалификация, он не пойдет кассиром просто. Он приходит и говорит: "У вас квалификация очень высокая". Термин даже для этого есть какой-то Он говорит, "У вас квалификация очень высокая". У нас нет для вас должности, извините, мы вас не можем делать". И Вот человек с высокой квалификацией, а потому что что он делал? Это было не его предназначение. Он искал себе просто вот такое ремесло, которым зарабатывать. Вот он его нашел, закончил. У него... А она никому не нужна сейчас. Его эта квалификация. Да? А если у меня предназначение писать картины? то я их пишу не от того, что ко мне очередь стоит клиентов купить, а потому что я просто это делаю, я это не могу не писать их, это мое предназначение. Да? Если мне нравится там снимать грубо говоря, кино, там, взять, то я его снимаю, потому что я не могу не снимать. Кому-то давали денег, кому-то не давали, у кого-то успешные были, у кого-то провальные картины. Но те режиссеры великие они снимали, потому что вот они не могут ничего, кто вот не снимает. И так абсолютно во всем. Если хирург не может не оперировать, он будет оперировать в ужасных условиях полевых, да? Если он ищет себе клинику, говорит, да я бы оперировал, но здесь клиника не, та, здесь не та, а то, здесь оплата не то, там что-то соцпакет не дают, там клим. Он не хирург по предназначению, он просто ремесленник, который ищет, где бы ему получше место найти. И бывают, конечно, и хорошие ремесленники тоже, но бывают. Но в целом это не те люди, которые живут правильно и достигают успеха в таком понимании. В любой момент они могут, соответственно, свалиться со своей вершины, потому что у них успех искусственный.